Офис расположен в самом центре города, в людном месте, в шаговой доступности от всех, всего транспорта, всех видов транспорта. Торговый центр оборудован и лифтами, и эскалаторами, что делает его доступным для малобомбильных групп граждан. К основным направлениям деятельности относятся социальная поддержка населения, гражданско-правовые отношения, земельно-имущественные отношения и регистрация права на недвижимое имущество и сделок страны.